Всем привет! В эфире «Универ а в студии Лилия Талипова. Наша команда подготовила для тебя самые важные новости. Итак, смотри сегодня. Министр науки и высшего образования России Михаил Котюков посетил Казанский университет. Ректор КФУ Ильшат Гафуров провел переговоры с министром образования Объединенных Арабских Эмиратов. В КФУ прибыла делегация Республики Корея. Директор научно-клинического центра претензионной и регенеративной медицины Казанского федерального университета Альберт Резванов удостоен звания почетного профессора фундаментальной медицины Нотингемского университета. Звание почетного профессора присваивают лидерам различных отраслей науки, образования и бизнеса за особый вклад в укрепление связей с британским вузом. За последние три года под руководством профессора Резванова в сотрудничестве с Нотингемским университетом опубликовано 18 статей, ведущих международных Рецензируемых журналах Получено несколько грантов на академическую мобильность сотрудников КФУ и Нотингемского университета. А теперь к другим новостям. 23 августа министр науки и высшего образования России Михаил Котюков посетил Казанский университет. В ходе визита он ознакомился с работой университетской клиники и передовыми медицинскими разработками КФУ. Более подробно смотри далее.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 одноклеточных технологий, стимулирующих регенеративные процессы в организме, ведется на базе Института фундаментальной медицины и биологии КФУ и НОЦФАРМАЦЕВТИКИ, созданного для разработки и испытания лекарственных препаратов в рамках федеральной целевой программы «ФАРМА-2020». В структуру НОЦФАРМАЦЕВТИКИ входят несколько баз и отделов медицинской химии, поисковых исследований, до клинических исследований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 Там а, сейчас а, в планах это, кровь, а, кровь моча.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 Вот, сейчас большой проект геномный, по геномной программе, не протеинцемы, совершенно отдельный. Мы собрали коллекцию самых топовых экстремофильных организмов. Экстремо И используя широкий скрининг геномный, мы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 С визитом в Казанский федеральный университет прибыла делегация Объединенных Арабских Эмиратов. Ректор КФУ и члены делегации обсудили возможности сотрудничества в интересующих обе стороны областях. О том, как прошла встреча, мы расскажем вам далее. С визитом в Казанский федеральный университет прибыла делегация Объединенных Арабских Эмиратов во главе с министром образования господином Хусейном Ибрагимом Мухабедом Ибрагимом Аль-Хамади. В ходе встречи представители Объединенных Арабских Эмиратов с руководством Казанского федерального университета обсуждались перспективы развития сотрудничества КФУ и научных образовательных центров Объединенных Арабских Эмиратов. Как отметил ректор Казанского университета Ильшат Рафкатович Гафуров, на сегодняшний день контракты с различного рода организациями Арабских Эмиратов являются единичными. Полноценное взаимодействие пока не налажено. Среди тем, которые могли бы быть интересны обеим сторонам, Ильшат Равкатович обозначил следующее – молекулярная биология, медицина, информационные технологии, нефтехимия, математические и физические изыскания. К слову, если говорить о нефтехимии, то задел для развития взаимодействия уже имеется. Благодаря сотрудничеству КФУ и Хелдер Тапсо в ряд компаний Арабских Эмиратов поставляются катализаторы, разработанные учеными Казанского федерального университета. Этой области в ходе переговоров было уделено особое внимание. Презентацию приоритетного направления «Эко-нефть» сделал его руководитель Михаил Варфоломеев. К поступившим предложениям министр образования Арабских Эмиратов проявил большой интерес. Также в качестве варианта сотрудничества министр образования Объединенных Арабских Эмиратов предложил рассмотреть возможность приглашения школьников из Объединенных Арабских Эмиратов в КФУ для участия в различного рода летних школах. Учащиеся ездят по всему миру, но с Россией такой формат взаимодействия еще не налажен. В ответ на это ректор Казанского университета обозначил, что в структуру вуза входят два лицея, и можно рассмотреть вариант разработки и проведения совместных летних школ, к примеру, в области IT-технологий на базе IT-лицея КФУ. Опыт реализации подобных проектов уже есть в области математики и физики с Московским физико-техническим институтом. Лев Халиурин, Лилия Талипова, Виолетта Басова. Универньюз. Делегация Республики Корея во главе с президентом службы развития человеческих ресурсов Кимом Доном Маном посетила Казанский федеральный университет. В ходе встречи стороны также обсудили возможные направления партнерства, в частности в сфере государственного и муниципального управления. Подробнее смотри далее. Казанский федеральный университет принял делегацию Республики Корея во главе с президентом службы развития человеческих ресурсов Кимом Доном Маном. По традиции, гости посетили музей истории Казанского университета, императорский зал и ленинскую аудиторию. Далее состоялась встреча сторон. КФУ представил проректор по внешним связям Ленар Латыпов. Он рассказал о приоритетных направлениях, также о сотрудничестве с научно-образовательными центрами Республики Корея. В 2018-2019 году в КФУ обучались семь студентов из Кореи, 25 стажеров, а также один аспирант. В период с 2015 по 2019 годы совместно с научно-исследовательским центром Республики Корея опубликовано 189 статей по физике, астрономии, медицине, биохимии, генетике, молекулярной биологии, сельскому хозяйству и биологии. Говоря о 45-м международном чемпионате рабочих профессий, глава делегации особо отметила студентов-переводчиков корейского языка КФУ. Ким Дон Ман добавил, что их слаженная работа станет хорошим подспорьем для участников WorldSkills из Кореи. В ходе встречи стороны также обсудили возможные направления партнерства, в частности, в сфере государственного и муниципального управления. Лилия Талипова, Виолетта Басова, Универньюз. В спортивно-оздоровительном лагере «Буревестник» КФУ проходит образовательная смена «Лидер» для студентов Елабужского и Набереженчелнинского институтов КФУ. Участниками смены стали более ста ребят. Более подробнее смотри далее. Профильная смена лидера объединила более 100 студентов Елабужского и Набережночелнинского челнинского институтов КФУ. Одной из самых интересных встреч стала беседа с директором Елабужского института КФУ Еленой Мирзон и руководителем набережно института КФУ Махмутом Ганиевым. Руководители вузов пообщались со студентами в неформальной обстановке, поделились секретами успеха и рассказали о своем пути профессионального становления. Беседа получилась особенно увлекательной, так как студенты получили возможность задать интересующие их вопросы и получить подробные ответы. Я в Буревестнике отдыхаю не в первый раз. Тут классные места, условия, и я просто рада, что эта смена проходит именно с двумя институтами, потому что КФУ, он един, и мы должны дружить все вместе. Буревестник – это очень классное место для студентов, где они могут хорошо отдохнуть, избавиться от каких-то своих проблем, отвлечься, провести хорошее время и познакомиться с новыми людьми. Смена продлится до 30 августа. За это время ребята примут участие в увлекательных квестах, творческих вечеринках и образовательных мастер-классах. Лилия Талипова, Сирена Иванова, Айдар Нурмиев, Универньюз. На этом все. Не забывай смотреть нас в социальных сетях. До новых встреч!